Всем привет, вы на канале Тёмчик Клима, всем приятного просмотра, а мы начинаем данный видеоролик. Ставь лайк, подписочку на канал, а мы начинаем. Погнали! Да, ребят, сегодня я снимаю офигительный видеоролик. Про смешные ролики, да. смеялся, подписался, челлендж. Будет называться такой ролик. Так будет называться такой ролик. Вот, как вы помните, я.. Даже интересно посмотреть, сколько времени назад <связать> я выпускал этот, ребят, ролик. Кстати, посмотрите, вот эта проверка пяти мифов. Это охранительный видеоролик. Так. <связать> Извиняюсь, я сейчас болею, ребята, и у меня бу... мог... может садиться голос в любой момент. А, последний ролик был месяц назад, ребят. <связать> месяц назад. Чтобы вы понимали, в этом видеоролике мы будем опять смотреть вот эти смешные видеоролики они как раз-таки появились один день назад новый видеоролик погнали его смотреть let's go <как> <как> блин я уже нажал. как мне еще болит У меня сейчас не помешает ржак Ну, сейчас может быть и ржака <смех> не ребят это не ржачный видеоролик поэтому давайте 17 год посмотрим один раз мы засмеялись ребят Yeah! Еее, еще себе, <с> ребят, еще плюс один, Уфу, жестко, жестко, еще плюс один, <с> ребят, это самое зрелищное видео, нифига себе, жестко, жестко, но это не бал, это не бал. Плюс один, ребят, плюс один. Не, не смешно набрать жалко. Точка. Уф. Жестко, жестко, жестко, жестко. И неприятно. Что же будет? Или что такое? Жалко Челика. Это не будет баллом. Балла пока не будет, ребят. Смотрим следующий ролик. Ой, ребят, плюс один. Плюс один балл. Ёпта. Жестко-жестко. Там жестко. непонятно, что произошло дальше. Поэтому я не смеялся. И что еще будет? Плюс один, ребят. Плюс один. Что еще будет? Давай-давай. Бедный пацан. Ну это плюс один, реально. Это плюс один, ребят. В конце ролика мы подсчитаем, сколько раз я должен буду подсчитать. -ху -ху -ху -ху -ху. Жестко получил пацан. По одному месту. Обильный пацан. Жалко пацану, но балла не будет. Уф. Что это будет? Фу. Плюс один. Плюс один. Сто процентов. <свист> Блин, жалко, пацаны. Ну это не будет <свист> Это вот смешно было. Пацаны, ты чего? А, там дырка была, ребят. Это что такое? у бедная девочка. О, а квадроки. Плюс один. Кому что не поведет? не, ну это не смешно, ребят, было сейчас. Ух, это плюс один. Это плюс один, потому что мне смешно, но я сейчас не могу выражать так. Сме... Ну, что мне типа смешно, потому что я сейчас отболею и сами понимаете. будут <связи> <связи> плюс один плюс один плюс один и плюс один ребят Плюс один балл. Жалко чувака, то что у него машина здесь просто что-то не произойдет. Жалко пацана. Жалко пацанам. Плюс один балл, ребят. Короче, ребят, мы сейчас подводим итоги этого ролика и мы сейчас будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать раз. Я засмеялся. Значит, я сейчас на 16 аккаунтов подпишусь. Погнали. Просто ищем домазера. А, будем помогать. А, нет, это не это. Налы, побежали подписаться, подписаться, подписаться. <coughs> извиняюсь, ребят, болею. Я вам говорил уже. <coughs> Блин, извиняюсь. Дождусь начнем следить. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще, ребята. Ну и подписаться. Все, ребят, я выполнила этот челлендж. Всем спасибо, всем пока-пока.